В Турции стартовало производство давно анонсированной электромобильной марки TOG, которая демонстрирует, как нужно создавать современные ресурсоемкие производства. В буквальном переводе аббревиатура TOG расшифровывается как «турецкий автомобиль», а всего в консорциум входит 5 разнопрофильных турецких компаний. Это промышленный холдинг Zorlu, производитель грузовиков и автобусов BMC, союз торговых палат и товарных бирж, сотовый оператор Turkcell и группа Anadolu в которую входят автомобильные, сельскохозяйственные и пивоваренные компании. Кстати, ошибочно думать, что TOG — это первая турецкая автомобильная марка. Еще в 1961 году турки разработали седан Деврим, хотя собрали всего несколько экземпляров. В 1966-м заработал завод Anadol, выпускавший автомобили, разработанные английской фирмой Reliant на агрегатах Форда. А в 1968-го действует завод Тофаш, который начинал с Фиата 124 в этой северо-западной провинции Бурса и сейчас сосредоточены большинство иностранных производств. Поэтому именно там, близ города Гемлик, построен и новый завод ТОГ, который обошелся в 3 миллиарда 700 миллионов долларов а его потенциальная мощность – 175 тысяч машин ежегодно. Дизайн кроссовера разработала ателье Пенинфорина, причем от концепта двухлетней давности готовая машина почти не отличается. Минувшим летом предприятие приступило к тестовой сборке, а сейчас началось и полноценное производство, на запуске которого присутствовал президент Турции Редже Пардоган, фактически исполнивший предвыборное обещание 2014 года – организовать национальный автомобильный бренд. Первенцем стал среднеразмерный кроссовер, у которого нет даже собственного названия — просто TOG. Выпускают его пока в одномоторной и, соответственно, моноприводной двухсотсильной версии. Однако уже в следующем году появится вдвое более мощная модификация с приводом на все четыре колеса, которая будет разгоняться до сотни менее чем за 5 секунд. На момент запуска заявленный запас хода без подзарядки составляет либо 300, либо 500 километров в зависимости от комплектации. Кто разработал платформу, остается неясным. Впереди стойки Макферсона, сзади многорычашка, а под полом спрятана литиево-ионная тяговая батарея китайской компании Farasis. Причем для производства батарей близ Коры уже создана отдельная СП. И в обозримом будущем Ток планирует открыть в Турции тысячу фирменных станций быстрой зарядки. Первые экземпляры электромобилей получат губернаторы турецких провинций Илов и представители дипломатических миссий. В свободную продажу ток поступит в первом квартале 2023 года. Цены будут начинаться примерно с 48 тысяч евро.